Здравствуйте! Рассмотрим особенности торговли бинарными опционами на платформе брокера Titan Trade, А именно, как применить для торговли встроенный в платформу стратегический советник. Брокер TitanTrade предоставляет клиентам для опционных торгов самую распространенную платформу SpotOption, а точнее последнюю расширенную версию этой платформы. Эта версия включает в себя возможность копировать сделки других трейдеров так называемая социальная торговля. Мы же рассмотрим возможности применения интегрированного в платформу стратегического советника. Стратегический советник – очень ценное приложение терминала, особенно для любителей технического анализа. Он работает только на классических бинарных опционах и прекращает выдавать сигналы непосредственно перед окончанием экспирации. В левом нижнем углу выбранного нами инструмента находится иконка этого советника. При нажатии на нее будет предложено выбрать три индикатора для анализа и прогноза. Верхний индикатор – это хорошо известный индекс относительной силы RSI. Это индикатор-осциллятор, очень хорошо прогнозирующий развороты цен, но некорректно работающий при наличии сильного тренда. В зависимости от значения индикатора – советник будет выдавать прогноз call или put. Средний индикатор – это самый распространенный трендовый индикатор, простая скользящая средняя. Принцип выдачи сигнала в данном случае очень прост. Если цена находится выше значения этой средней, выдается сигнал call – покупать. Если ниже, то put – продавать. Самый нижний индикатор – это очень популярные ленты Боллинджера состоят из скользящей средней и среднеквадратичного отклонения от этой средней. Отклонение идет как вверх, так и вниз. Методика расчета сигнала по индикатору Боллинджера более сложная и зависит от многих факторов, но также выдает два возможных сигнала кол или пут. Необходимо отметить, что советник обрабатывает индикаторы и выдает сигналы по-разному, на разных временных периодах. Так как мы будем торговать опционы с ближайшей экспирацией, предпочтительно выбрать самый малый период – 30 минут. Если мы будем работать с более длинными опционами, то и период на графике инструмента, анализируемого советником, надо выбирать более длинный. Индикаторы, входящие в состав советника, подобраны оптимально. Первый RSI – это осциллятор, хорошо зарекомендовавший себя в оффлете. Второй – скользящая средняя, самый надежный трендовый индикатор. Третий – полосы Боллинджера, учитывает кроме всего прочего еще и волатильность. Мы рекомендуем учитывать сигналы советника, только в том случае, если прогнозы всех трех индикаторов одинаковы. В данном случае на паре доллар к иене все индикаторы выдают сигнал кол-Покупать. Приобретаем кол-опцион с ближайшим возможным сроком исполнения. Перейдем к другой паре, евро к доллару. И также проанализируем показания всех трех индикаторов советника. Как видим, все три индикатора единодушны и советуют приобрести пут опцион. Что мы и сделаем? Покупаем пут опцион, естественно, с ближайшей датой экспирации. Цена страйка – это цена, по которой мы приобрели опцион. Текущая цена находится рядом и позволяет судить об успешности позиции. Интерес представляют иконки «Продать». Досрочно продать опцион по цене, которую предложит система. Удвоить инвестицию, если вы абсолютно уверены в успехе. И «Ролловер». Продление срока экспирации, при этом вы теряете определенную сумму денег. Эти кнопки активны до момента закрытия торгов по опциону. То есть за несколько минут до экспирации они перестают работать. Несмотря на то, что стратегический советник выдает много правильных сигналов, мы предостерегаем вас выстраивать свою торговлю, опираясь только на его показания. Но включение прогнозов стратегического советника в вашу торговую стратегию может принести дополнительные преимущества. Смотрите наши сигнальные стратегии на сайте. В любом случае помните, что абсолютно все торговые сигналы являются рекомендательными и ни в коем случае не могут рассматриваться как руководство к действию. Инвестор принимает решение о сделке самостоятельно, учитывая все возможные риски. В нашем обзоре, как вы видите, обе сделки закрылись с прибылью. Удачной торговли и подпишитесь на наш канал чтобы первыми узнавать о новых стратегиях.